Новый сезон, как и обычно, принес Нам новые улучшенные финтифлюшки Кабачок в моих руках Не даст соврать В сетевой игре он еще бодрее нарезает Соперников при должной сноровочке Естественно, но все-таки В мой топ бафов Данный шотган не попал Поэтому я его вам просто по приколу показываю Ибо есть улучшение И покруче этого Здорово, мужские мужчины Перед началом хотел бы сказать, что One State это поистине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 Четвертое место. ЛК-24. Уже прям какая-то традиция из сезона в сезон у разработчиков постоянно что-то, да и улучшать у этой пушки. Но в этот раз, как мне кажется, у них более-менее получилось. Фишка ЛК-24 в том, что на средних и дальних дистанциях вам мало чего смогут противопоставить противники. Высокая точность и кучность стрельбы. Очень комфортная и послушная отдача делают этот пушкарь сверхгодным при адекватном использования на расстоянии. Не рекомендую лезть с ним на рожон против грамотных пистолет-пулеметчиков. Ну, вы вообще ничего не сделаете, поэтому давайте им огонька на дистанции. Не будьте респавным мясом. Когда надумаете собирать ЛК-24, учитываете тот момент, что у оружия очень хорошая базовая дистанция первого отрезка падения урона. Она составляет 25 метров. Для сетевой игры такой метраж идеален, поэтому вешать модули на баф-дистанции в этом случае не не нужно. Лучше позаботьтесь о других функциях. Например, на расстоянии комфортно трекать по сопернику все-таки с коллиматором, нежели без него. Сборку свою прилагаю. Если средние и дальние дистанции мы закрываем идеально, то нужно позаботиться и о ближних. В этом нам поможет уже нашумевшая QQ9. Наступившие бафы бескомпромиссно возвысили ППшку до статуса мета, и она, к слову, будет очень долго в этом амплуа, так как разработчики постарались и мифический скин Подготовили. Как говорится, мифик в игре, рейтинг в говне. Хоть я очень положительно отношусь к QQ9, у меня даже в королевской битве она стоит в комплекте, потому что от бедра накидывает как здрасте. Улучшение все-таки по большей степени получил магазин калибра 10 мм. Все-таки мне вот лично игра ближе с обычным увеличенным магазином на 45 патронов. К тому же я в этот раз решил пойти по пути буста подвижности и взял всего лишь один модуль на сохранение дистанции, и это монолитный глушитель. А такие обвесы, как тактический ствол, без приклада и лазер, нужны мне для поднятия мобильности. Да, это все в ущерб точности и контролю, поэтому если вам зайдет такая сборка, буду рад. А вообще, ставьте что по кайфу и делайте красиво. Кстати, я очень сильно кайфанул от вроде бы незначительного улучшения кошки. Как пишут разрабы, они всего лишь что ускорили темп стрельбы. Но они сделали еще кое-что. Как я понял, процентов так на 60 вернули бланк, если кто не в курсе, что это такое, то это очень быстрые фазумы, при которых мы не полностью открываем прицел, но все равно стреляем в точку. Возможно, такой движ связан с новой снайперской винтовкой, на которой у меня совсем скоро появится материал, поэтому не ленись, подпишись, специально для тебя вебку на запишу. Так вот, я пока что не знаю, что из себя представляет новая снайпа, но вот конкретно кошка сейчас просто потрясающе себя чувствует. Можно играть аккуратно, или можно даже бегать как фокусник в клоус файте, короче говоря похорошела св чка За это отдельное спасибо разработчикам. А вот первое место бафов в этом сезоне однозначно никто не переплюнет, ибо благодаря внесенным корректировкам пушка охренительно заиграла. И речь идет, конечно же, о коряке. Помимо того, что сейчас появилась возможность на пехотку нацеплять коллиматоры, такого раньше не было, если чё, которых, как по мне, ну, вообще не хватало для комфортной игры. Еще до кучи разработчики подняли подвижность и скорость прицеливания. Я даже сначала и не понял, что у меня в руках, потому что ультра кайфовым и быстро получился коряк. Надеюсь, они его вообще теперь трогать не будут, он останется такой, какой есть, он очень хороший. Блин, слушайте, разработчики так-то пока очень уверенно идут в своих обновлениях. Удачный получается сезон. Я сам по себе критичный пацан, но но пока что каких-то нареканий по сезону у меня нет. Посмотрим, что будет дальше, но разработчики-красавчики. А еще я знаю, что красавчики досмотрели до этого момента. Поэтому, господа, пишите бафы, которые вам больше всего понравились, да и подписывайтесь на канал, кто пока этого еще и мадафака не сделал. А это был Огнянский. Все только начинается.